Итак, друзья, здравствуйте! Приветствую, Олеся. Мы сегодня с вами увиделись с очень хорошей новостью. Давно мы не выходили в эфир, и сегодня нам с Олеся есть, что вам рассказать и чем вас порадовать. Правильно, сейчас говорю? Ну да. Да. А новость хорошая заключается в том, что у нас прошел суд. Точнее, у нас даже две, подождите, я же вспомнил, у нас две хорошие новости, мы же не рассказывали еще про э, девочку, правильно, про ребенка. То есть первая хорошая новость – это то, что… Да, нас. Да, ну расскажите, Олеся, расскажите сами. Да, нас выписали из больницы, вот мы уже находимся дома, вот, с ребеночком все хорошо, растем, наедаем щечки, да, да, и это замечательно, потому что, насколько Просто я помню, мы да. Да, тоже не делились этой информацией, и, естественно, ей стоит поделиться, потому что в комментариях очень много людей переживала. Очень много людей, кстати, насколько я mm -hmm. знаю, помогало, правильно, Олесь? То есть оказывали да. помощь какую-то посильную. Да, многие помогали. Да, поэтому мы благодарны. очень многие помогали для ребенка, за что огромное спасибо благодарность да мы то есть ну, бл благодарим помогли. всех кто откликнулся кто помог действительно мне писали люди я их напрямую сводил с олеся и они как-то участвовали как то помогали тем кто проникся ситуации Им за это все большое спасибо поэтому первая новость это конечно то что ребенка выписали с ребенком все хорошо ребенок находится непосредственно с мамой растет крепнет и радует маму в первую очередь и всех, кто с ним взаимодействует. Вот, а вторая, друзья, у нас новость замечательная, это то, что мы закончили суд. Закончили суд мы еще в конце ноября, то есть 30 ноября у нас было последнее судебное заседание, где суд все требования удовлетворил. Правильно же я говорю? Да, да, все требования в нашей удовлетворил в полном объеме, то есть отцовство установили. Да, соответственно все, все, чего мы хотели. Да, соответственно сделано? по дальнейшему плану действий мы сейчас ждем, пока решение вступит в законную силу. После того, как оно вступит в законную силу, мы получим решение суда с соответствующей отметкой и дальше уже на основании этого решения будут внесены изменения в свидетельство о рождении там, и так далее и так далее в запись акта о рождении. Соответственно, в принципе, как mm -hmm. мы и ставили себе цель успеть за 90 дней в целом мы успели, потому что, насколько я помню, мы в августе, в сентябре, да, мы начали всю эту историю? В начале сентября мы начали, да. да. У -у -у -у. Ну, и, сути, ну, даже вот... не в начале, а после 10 где-то к середине сентября мы начали. Вполне успели. так да, как ты и говорил. Да, но нам на самом деле еще, в принципе, повезло. С одной стороны, я думаю, наверное, об этом тоже стоит сказать, потому что, насколько вы помните, из прошлых роликов у нас была произведена досудебная Экспертиза ДНК по инициативе, скажем так, ответчика. Тогда я его называл предполагаемый отец ребенка, а сейчас могу уже с полным основанием называть отец ребенка, потому что это установленная экспертиза и, по да. сути, это установлено судом. Так вот, в целом ответчик исковые требования признал. Кто в целом... Да, в суде процесс. он признал исковые требования, суд а, принял нашу экспертизу к рассмотрению, то есть не назначал никаких дополнительных своих судебных экспертиз, и ответчик полностью да, признал, что ребенок не Да, соответственно, это действительно ускорило, потому что, друзья, бывают такие случаи, когда ответчик специально затягивает судебный процесс, иногда ставят и такие цели, и есть способы, как... Можно и это, скажем так, реализовать, но в нашем случае нам, конечно, немножко повезло, поэтому дальше у нас остались только бюрократические формальности и непосредственно отцовство, как мы и хотели, будет установлено. Вот, соответственно, это основные да. две новости, которые мы вам хотели Рассказать, чтобы вы понимали, что как бы мы не потерялись, то есть Олеся не брошена, юридическая помощь ей оказывается, ее мы сопровождаем и дело до конца довели. И возможно, я даже пока не буду раскрывать все карты, но возможно кое, в какой еще моменте, в каком, уже заговариваюсь, в еще определенном юридическом моменте мы ей поможем. Я ей, точнее, помогу, потому что есть там тоже один вопрос. Но не буду раскрывать все интриги. То есть сначала уже непосредственно начнем оказывать конкретную помощь и уже дальше будем с вами делиться. Вот, поэтому в целом... Да, Дима, я, знаешь, еще хотела да. сказать зрителям, что тебе огромная благодарность. Ты, как юрист, вообще просто замечательный человек. Все свои обещания выполнил ну, стараюсь, просто в стараюсь. полном спасибо, объеме, спасибо. не бросая никаких... Слово на ветер всегда оказывал поддержку, причем и юридическую, и моральную. И у меня очень большая к тебе благодарность за все это. Да, вот. спасибо, а как да, юристу, спасибо. так вообще просто уважение к тебе. Спасибо, спасибо большое. Как, как говорится, результат ⁇ это лучшая реклама. Я думаю, когда мы уже получим решение, да. мы, наверное, там, ну, естественно убрав все какие-то персональные данные, ну, что-то там, наверное, вам покажем, чтобы вы понимали, что действительно решение у нас есть. В целом, друзья, основные моменты мы обговорили. Что еще хотелось бы сказать? Как мы вначале говорили, спасибо всем тем, кто помогает и как-то участвует. Если есть еще люди, у кого есть желание как-то Олесе помочь, если Олеся там понравилась вам как героиня, кто-то следит, то, в принципе, у меня просьба такая же. Напишите в комментариях, то есть изъявите свое желание. Дальше я напишу, уже с вами свяжусь, напишу, как можно э, с Олесей связаться. Потому что так или иначе ребенок растет. Плюс, как, насколько я знаю, периодически все равно ему нужны какие-то необходимые медицинские процедуры. Э, каждая медицинская процедура, это нужно делать там ПЦР-тест. Э, ну, в общем, там... В общем, кто захочет как-то поучаствовать там, в виде, я не знаю, там покупки лекарств, там или как-то там оплаты каких-то ПЦР-тестов, еще что-то, то пишите, я просто вас координирую. Мне ничего присылать не надо. Вот напрямую, как бы там с Олесей будете помогать. Будет такая адресная помощь. Кто mm -hmm. там просто готов выразить какие-то слова поддержки mm -hmm. или поделиться своим мнением по ситуации, тоже пишите в комментариях, потому что все ваши комментарии Олеся читает. Э, все ваши комментарии читаю, в том числе и я. И та же такая активность ваша, она. Дорогого стоит, скажем так. Правильно все да. я сказал? Все, поэтому, друзья, мы с вами не прощаемся. До новых встреч, как говорится. Следите, подписывайтесь. Я думаю, будет еще не одно интересное видео, в том числе и с Олесей, и без Олеси. Я думаю, всем будет полезно и увлекательно. Все, до новых встреч. Всем до свидания.